Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня хочу вам с вами поговорить о силе рода. И проделать медитативную практику вместе с вами. Которая... Вот солнышко вышло хорошо. Хороший знак. Которая поддерживает, помогает вам почувствовать силу рода. И напитаться этой энергией. Очень полезная вещь. Производить ее можно... Ну, не ежедневно, но раз в неделю. И это будет... Очень хорошо сказываться на вашем физическом самочувствии, на здоровье, на здоровье ног, да и вообще на ощущении уверенности, силы в этом мире. Понимание не просто вот такого, как, как мы, ментального понимания, а именно глубинного понимания того, что за вами, за каждым из вас стоят сильные роды. Роды, предки, многие, многие огромное количество душ, которые жили на этом свете и, и надеются до сих пор на вас, что вы будете осознанным человеком. Не просто так вы сами по себе, даже если вы не помните кого-то, что на вас лежит ответственность за развитие рода. Развиваясь сами сейчас, вы делаете большое благо даже ушедшим душам, которые уже не присутствуют в этом мире. И, естественно, если вы ведете практики осознанные, роды вас поддерживают. И вы это можете реально почувствовать на потоках энергии. И чувствительность ваша усилится. Ну, Пользы очень много. Я вот эту практику сейчас сделаю возле, возле двух берез. Лучше, конечно, это делать обычно. Волнительно сегодня, волнительно. А лучше начинать практику это делать дома, без помощи деревьев, потому что помощь деревьев – это следующий этап, когда вы уже обладаете чувствительностью и можете объединить энергию с деревом и пройти чуть глубже, и получить больший эффект вот этого вот чувствования энергии. Ну, я сегодня делаю это на природе, но вам советую для начала делать эту практику дома. А потом уже переходить к практике работы с деревьями. Вот здесь два дерева. Это ну, дополнительная сила, потому что они как бы, как бы родственники. Потому что растут, растут из одного корня. Два, две сильных березы. Я их знаю, энергетику их знаю. Они чувствуют меня, поэтому здесь достаточно легко. Ну, всегда, когда начинаешь практиковать, даже, даже можно сказать, днем. Всегда присутствие духов. Потому что энергетика поднимается, они это чувствуют. И э, ну, со многих мест, тем более многие духи, не многие, а все, все здесь меня знают как облуплено. Поэтому вот и собаки волнуются, потому что людей вроде нету, а начинается вот эта вот движуха. А у нас с вами работа. Итак, друзья мои, начинаем. Концентрируем свое внимание внизу живота. Прямо внизу живота, в тазу. Лучше закрыть глаза и начинаем дышать. Дышим, вдох и чувствуем там шар, энергетический центр, как бы звезда красного цвета. Прямо в тазу вот, он должен быть как шар от боулинга, такой большой размер. Дышим, смотрим, визуализируем. Вдох и выдох дышим спокойно, уверенно, сильно. Красный шар, большой красный шар, тепло от него почувствуете, это энергия ваш нижний энергетический центр, мощный как ядерный реактор. В моменты, когда вы плохо себя чувствуете, часто бывает достаточно сконцентрировать внимание, подышать, визуализировать его и почувствовать вот это тепло. Вдох и выдох вы как бы, Дыханием помогаете, активизируете вот эту вот вот эту мощную сильную реакцию. Вдох и выдох. Спокойно, сильно, глубоко. Почувствовали, оценили, почувствовали тепло, почувствовали наслаждение от этого центра. Теперь пробуем энергетическое дыхание. Внимание свое переносим вниз под ваши стопы и вдохом вдыхаем по двум ногам по двум ногам прямо стопы голени колени бедра и энергия вливается вот в этот нижний энергетический центр и на выдохе мы как бы растворяем ее там и дышим обеими ногами вдох энергия пошла выдох она осталась в этом центре Вдох, энергия пошла, выдох, оставляем в этом центре. Теперь пробуем. Мужчины дышат через правую ногу, женщины через левую. Итак, если вы мужчина, через правую ногу вдох, женщина через левую. Дышим, внимание, только на одной ноге, тоже из земли восходящий, плотный, сильный поток. Вдыхаем вниз живота, на выдохе растворяем, оставляем это так, смотрим. На вот этот нижний наш, внизу живота энергетический центр. Мощный, сильный, красный. И еще несколько раз вдох по одной ноге, выдох. Энергия остается. И третий раз вдох по ноге, на выдохе энергия остается. Теперь внимание мужчины переносят наоборот на левую ногу, а женщина на правую. И дышим второй ногой, то же самое. Энергия восходящего потока. Вдох. На выдохе оставляем энергию земли здесь, внизу живота. И еще несколько раз вдох по левой ноге. Оставляем энергию внизу живота. И еще третий раз. Теперь оцениваем, по какой ноге мы ощущали лучше энергию. Лучше, где не было затруднений каких-то изменений искажений где где чувствовалось сочнее мощнее эта энергия оценили у кого-то это левая у кого-то правая нога обращаем внимание на ногу которая по которой хуже текла энергия ну, вот хуже вы понимаете что у вас к примеру по левой ноге энергия идет хуже и теперь Вдыхаем внизу живота, в этом энергетическом центре, вдох, расширяется вот это наше солнце, это наш ядерный реактор, красное солнце расширяется. И на выдохе, вниманием, опускаемся вот по этой левой ноге вниз, ниже стопы, с за закрытыми глазами смотрим и представляем, намереваемся внутри себя, что мы идем по роду, по женскому роду, по женской линии, по роду матери. Итак, вспоминаем лицо матери, бабушки, прабабушки, прапрабабушки. Даже если вы не помните, вы просто идете как по тропинке туда. Кто-то сразу ощущает вот эту дорожку. Просто у кого-то просто ощущение вот это. Но вы идете с намерением к своему роду. Туда, вниз, ниже. Не надо очень глубоко для начала идти. Вы просто вниманием своим ощущаете, очищаете от пыли, от грязи. Вот эту тропинку, этот ручей. Давно вы туда не ходили, не вспоминали. А сейчас свое внимание вы опускаетесь. Возможно, возникают какие-то лица, образы, даже незнакомые. Вы не, не придерживаете, вы просто наблюдаете за ними. Наблюдаете с благостным чувством, что это люди энергии вашего рода. Вы пришли к ним, пришли, вы проложили этот ручеек. Даже если вы не помнили своих предков, вы делаете хорошее дело, пришли с благим намерением, с просьбой дать вам силы, понимание рода. Вот этот, открыть этот источник, потому что он часто закрыт или дает очень мало сил, поэтому нет в нас уверенности, нет нас силы. И мы опускаемся туда не очень глубоко. И там делаем вдох глубокий, как бы цепляем вот эту энергию и поднимаемся по стопе. По левой стопе поднимаемся и на выдохе оставляем энергию в нашем центре внизу живота и еще несколько раз делаем это вдох внизу живота и выдох по ноге и опускаемся ниже стопы опять уходим нашим вниманием по роду вспоминаем женская линия материнская линия рода Левый корень, как бы по, по древу, пусть он разветвляется. Как вы представляете это, так и идите. Может быть, люди, обстоятельства, идите дальше. И вы уже чувствуете, что рот ваш стал отзываться. Уже дорога светлее, меньше препятствий, легче энергии. Чуть дальше идите, чуть дальше. Идите, и внутри вас должна быть радость, счастье, благое состояние, потому что вы опустились туда. Вы пришли к ним. И опять вдох там, цепляем вот эту энергию, и поднимаемся, поднимаясь по левой ноге. И выдыхаем, растворяем эту энергию внизу живота, в нижнем энергетическом центре. И лучше сделать это еще один третий раз. Опять же на выдохе опускаемся, опускаемся еще ниже и уже чувствуем эти образы. Чувствуем эту энергию, хорошую, сильную, мощную. И вдыхаем, поднимаемся по ноге и растворяем эту энергию на выдохе в нижнем энергетическом центре. Теперь мы делаем то же самое с правой ногой, по которой у нас лучше шел энергопоток. Правая – это второй корень мужская линия по мужской линии рода отца и опять же вдыхаем в центре и опускаемся по стопе и внимание наше уходит вместе с выдохом уходит вниз уходит в эти корни и вы вспоминаете отца деда прадеда прапрадеда даже если вы кого-то из них не знали а просто слышали пусть воспоминания эти скользят вашей памяти идут идут спокойно ровно вы опять же очищаете эту тропинку мысленно от мусора, от пыли, которая скопилась там. Насыщаете своей энергией, энергией современности. Вы идете к роду с благим пожеланием. Открыть вот этот вот этот ручей, чтобы он питал вас. Второй корень, который должен питать вас. И вдыхаете там, поднимаетесь по ноге со вдохом и растворяете эту энергию внизу живота. Хорошо. Проделаем это еще раз вдох в нижнем центре в этой красной мощной звезде и выдох опускаемся по ноге ниже опускаемся ниже энергия идет и вы опять вспоминаете эти лица сначала знакомые потом незнакомые обстоятельства разные, разные ситуации могут мелькать пока не обращайте на это внимание вы только начинаете потом когда вы усилите эту медитацию она станет вам Ближе, сильнее вы сможете делать уже, понимать, вспоминать энергию рода, вспоминать этих людей, их поступки и получать от них сигналы интуитивные. Опускаемся чуть ниже, опять вдох, цепляем энергию, поднимаемся по ноге вниз живота и на выдохе оставляем ее здесь, растворяем. И третий раз то же самое, вдох в центре и выдох опускаемся по стопе опускаемся по мужской линии рода отца ниже спокойнее уже дорога ясна вы уже прошли по ней идете с намерением с просьбой чтобы род питал вам вас давал силы интуицию мощь огромное количество душ которые вкладывали свое намерение свое развитие и вы большое счастье для рода где есть осознанный человек и вот эти два корня будут питать вас всегда и вы всегда сможете обратиться и начнут приходить сны интуитивное озарение помощь рода будет всегда с вами на любой земле и вдыхаем поднимаем энергию и растворяем ее внизу живота ну вот так мы вкратце прошлись теперь делаем общее дыхание уже Вдыхаем уже не по роду, а так сказать, опускаем внимание вниз, как можно под ваши стопы. И делаем энергетическое дыхание до нижнего энергетического центра. Вдох. Энергия восходящего потока по обоим ногам идет. И на выдохе остается в этом нижнем энергетическом центре, в этой красной звезде. И еще несколько раз сильный вдох мощный и ощущаем насколько стали мощнее вот эти потоки не просто силы земли а к ним примешивается уже сила двух родов двух огромных корней разветвляющихся мощных корней как у сильных красивых деревьев которые стоят вот за, за моей спиной вот дорогие мои практика очень достаточно простая мощная эффективная, и если делать ее регулярно, то вы сможете многое вспомнить о прошлом, откуда вы пришли, зачем, почему. И интуиция будет вас питать. сложные моменты. Вы будете понимать, что вам делать, как вам делать, почему. Это, возможно, будет приходить во снах, каких-то откровениях в этого мира. Всего лишь надо небольшой навык, чтобы научиться понимать эти знаки, потому что часто Вселенная, ну и и эти роды говорят с нами, как бы языком символов, символов, языком знаков. А лучше, как я уже говорил, эту практику для начала пробовать дома, дома. Можно сидя, но некоторых смущает, что сидя, многие ваши сложные, тяжело дышать ногами. Так что лучше там, может быть, для начала не в каких-то медитативных позах, а просто там сидя на кресле. Либо стоя. Но стоя, хуже вы можете ну, хуже расслабляться. А когда вы напряжены, ваши мышцы напряжены, ваше сознание напряжено, вам тяжелее, тяжелее расслабляться. Естественно, чувствование энергии уменьшается. Поэтому тут должна быть, так сказать, медитация в расслаблении. Обязательно концентрация в расслаблении, внимание в расслаблении. Это ключ. Потом, когда вы уже укрепитесь в этой практике, вы можете проделывать вот это совместно с деревьями. Но э, с деревом надо предварительно познакомиться, так сказать. Не то, чтобы пришли в первый попавшееся дерево, а дерево должно быть сильно. Вы должны, может быть, возле него уже как-то медитировать, просто общаться к ним, подойти э, рукой, там, прислониться, послать сигнал свой, вот как бы из руки приветствовать, получить ответ почувствовать это расшифровать тогда возле дерева медитация будет вообще мощнейшая потому что вы сможете уходить вместе далеко по корням это способствует и дерево своей энергетикой тоже тоже поможет вам но для начала как научитесь как следует поймите чтобы эта практика уже въелась как говорится в вас вы уже понимали уже не думали какой левой правой ногой дышать ну вот еще первое, конечно, что вы там по левой ноге, по правой, вот как надо дышать, начинать по той, которая слабее, слабее поток. Но когда вы уже ну, много раз делаете эту практику, то у вас, у, у вас уже оба потока сильные и тяжело сделать какую-то разницу. Поэтому уже потом делайте просто один раз, к примеру, по правой, другой по левой, чтобы роды не обижать. Ну то есть... Не надо. рот матери и рот отца, в общем-то, равнозначно сильны. Ну, конечно, мужчинам нужно больше мужской энергии, женщинам больше женской. Но сочетание вот этих энергий есть есть вы, ваша энергетика. Очень важно, чтобы она была сильной и здоровой. Все, дорогие мои друзья. Ну, тут, конечно, собаки лаяли. Собаки лают, а караван идет. Сами знаете. Так что все. Давно обещал. Вот, вот сейчас сделал. Не знаю, может быть, получилось, конечно, не очень гладенько. Но, знаете, медитации, они не только в благостных местах, а бывают и помехи всякие. И если вы умеете входить в состояние, когда вам мешают, кто-то лает, кто-то ходит, кто-то там бурчит вам на ухо, то вы уже вот в какой-то ситуации, когда вы, вам никто не мешает, будете вообще мастером. Все, дорогие мои, пока.